Всем привет! Ну что, прошли выборы. Мы собираемся подвести итоги. Наш координатор расскажут, как прошли выборы, какие были основные нарушения, какие-то моменты. Расскажут тоже. Значит, у нас запись ведется нашей пресс-конференции. Потом везде выложим и раскидаем. Когда выступают координаторы, задавайте вопросы сразу в чат. Ну или поднимайте руку, я вот не знаю, как тут устроено. И координатор сразу ответит. Сейчас просто мы почти все на работе, поэтому делаем следующим образом. Координатор рассказывает, ему там задают какие-то вопросы. И отпускаем координатора дальше. Поэтому поехали. Слово тогда первому нашему спикеру, координатору в Приморском районе, Марии Чебыкине. Маша, пожалуйста, тоже представляйтесь, если что, давай. Да, всем привет. Я в этом году ничего не координировала, потому что, слава Богу, в Приморском районе выборов не было. Вот. И я просто была на горячей линии и в целом картину видела. Но о чем я буду рассказывать, тема у меня, это в каких собственно условиях мы в этом году наблюдали, чем отличается от всего, что было до этого. Ну, во-первых, по понятным причинам выборы прошли у нас в условиях крайне низкого внимания к ним. Вообще со стороны всех участников процесса и избирателей, прежде всего и кандидатов, и наблюдателей тоже. Вот. но некоторым из нас удалось повеселиться, хотя, конечно, если говорить о цифрах, то это около 200 человек в Питере наблюдало, и там несколько десятков на выездах, точно не могу сейчас сказать. Но вот это именно с нашей стороны. Это, конечно, на 200 человек больше, чем хотелось бы, наверное, или памфиловые но это... В несколько раз меньше, чем если бы было, чем было бы, точнее, точно было бы в несколько раз больше, если бы наша страна не встала на путь деградации, а продолжала бы развиваться. Потому что ну, мы были готовы уже на последних выборах организовать очень мощное, мощное наблюдение. Вот, Но все так, как оно есть. И, значит, что главное с точки зрения вот новых правил нашей жизни, это что это были первые выборы без ЧПСГ. То есть член комиссии с правом совещательного голоса это был наш любимый статус, тот самый статус, который был специально введен в избирательное законодательство для общественных контролеров. И Элла Панфилова сказала, что это плохой статус, ненужный, потому что ЧПСГ ей только мешает. Почему? Потому что у них нет никаких обязанностей, но есть очень много прав. И они их наглокачают постоянно, мешают работать. И этот статус просто отменили. Вот, остался статус наблюдателя. Это, это хорошо, что он остался. Это хороший статус с точки зрения набора прав и отсутствия обязанностей. Вот. отсутствие обязанностей, скажем так, перед ЛПП, то есть общественные контролеры, конечно, работают, у них очень много и обязанностей у них много, но они не перед избирательной системой, а перед обществом, что в общем как бы ясно дали понять, что это не нужен никому. Вот. но, значит, Тем не менее, я хочу сказать, что остался этот статус, и это хороший статус наблюдатель, но есть с этим проблемы некоторые. Во-первых, просто меньше людей на участке. То есть если мы раньше могли, ну, в каких-то хороших, идеальных условиях, когда у нас много народу и какой-то интересный есть район, куда все хотят наблюдать, мы могли закрыть участок очень хорошо. То есть там могли быть люди в статусе ЧПСГ, ЧПРГ, наблюдателей, Доверенного лица кандидата, и это была целая команда, которая действительно могла очень успешно действовать. Сейчас у нас просто меньше будет людей, потому что ЧПСД уже не будет. Во-вторых, проблема еще в том, что наблюдатели мы должны список наблюдателей мы должны подать заранее в ТИК. И наблюдатель прикрепляется к своему участку как бы, на все время голосования. Это значит, что мы не можем маневрировать мы не можем перекинуть человека с участком на участок там в случае если его например выгоняют или еще там что-то происходит если нужна ну если есть необходимость его перевести но главное это что заранее известно на каких участках будут наблюдатели то есть система заранее понимает все и особенно сильно это ударило по выездному наблюдению потому что на выездах там еще действует фактор что, ну, от, от, отмены права наблюдать с нездешней пропиской. То есть у человека, чтобы быть наблюдателем в школе, должна быть прописка в школе. Соответственно, в этом году вот у нас были такие интересные выезды. То есть, если в 2020 мы еще мы еще у нас был один из самых, наверное, не один, а просто самый крупный за историю. Наши организации выезд, когда у нас там человек 100 уехал в разные регионы наблюдать, потому что в Питере выборов не было, а после 2019 года еще было очень много активных людей, которые, которые еще не наигрались, и им что хотелось наблюдать, вот они поехали. То вот сейчас уже, конечно, ну, уже и внимания меньше, и людей меньше поехало, но главное, была проблема вот именно в том, что мы не можем наблюдать с пропиской в Петербурге, мы... Статус наблюдателя получить не можем, поэтому мы пытались использовать статус доверенного лица кандидата. Это было очень весело, потому что, ну, вообще говоря, он нам в принципе не подходит, потому что этот статус предполагает работу прежде всего... В интересах кандидата, то есть это агитация и представительство. Ну, как бы Доверенный человек, который представляет интересы кандидата, а мы ну, никогда этим не занимались, мы стараемся быть независимыми наблюдателями изо за всех сил. Насколько это возможно, но вот сейчас у нас получается, что на выездах такой возможности нет. Но мы, тем не менее, попытаюсь поехать. И значит, как -то... это привело к тому, что Элла Панфилова прямо перед выборами за несколько дней опубликовала где-то в соцсетях Цикла, на телеграм-канале цикл такую табличку с правами и специально там отметила, табличку с правами участников избирательного процесса и отметила, что доверен что могут некоторые пытаются использовать этот статус не по назначению и пытаются наблюдать нагло в статусе доверенных лиц. Могут непозволительные на это и специально отметила, что вот доверенное лицо, не, ну, скажем так, не, не, не может, ну, в частности, там есть четко вот такая вещь, что доверенное лицо не может вести видеосъемку, фото-видеосъемку на участке. Это вообще норма не основанная на законе вообще никак. То есть это даже не норма, это нигде не, не включено ни в какие регламенты циковские, это нигде не, не принято, не оформлено в виде каких-то официальных документов, решений. Это именно вот просто пост в соцсетях, какая рекомендация. Личная рекомендация, которую, естественно, приняли на вооружение комиссии, насколько это исходит ну, непосредственно от руководителя ЦИК, но на законе это реально не основано. И вот на выездах мы, конечно, наблюдали веселейшую картину, когда в законе на самом деле четко не прописаны ни запреты никакие для доверенных лиц, ни права. Вот. И есть можно ориентироваться на другие какие-то законы, на Конституцию, там, на закон о СМИ, на, на такие вещи. И есть... Так, в детали не буду углубляться. В общем, понимание такое сложилось в итоге в комиссиях, что доверенное лицо кандидата может присутствовать на подсчете голосов, но не может наблюдать. Как это вообще может выглядеть в реальности? Вот мы увидели один совершенно шедевральный момент, когда наш координатор в поселке Тельман в Ленобласти приехал туда именно в этом станции и сидел просто спиной к подсчету. Там просто... Поскольку вообще ситуации, конечно, бывает очень разные, то есть люди очень по-разному договариваются с комиссиями, имеют разные там, коммуникативные навыки, способности и комиссии тоже бывают разные по уровню своей открытости и желательности Но вот э, там все сложилось прямо замечательно. Там, э, Во-первых, телефон нашего координатора постоянно подвергался автодозвону в вот, дедоселе, и на его участке, где вот он присутствовал, на подсчете находились несколько... Это, это вообще был участок, который расположен в помещении какого-то спортивного клуба Бойцовского. Почему? Катя, отключи, пожалуйста, демонстрацию. Катя? Что случилось? Ага. Все нормально запись, Все сейчас нормально, да. Угу. А до этого все записалось? Да, да. Маша, отлично все сказала и обобщила вот основные. Можешь уже закругляться? Да, уже закругляюсь. Вот расскажу, закончу, значит, веселые истории. Там доверенные лица, в общем, работали по-разному, поскольку в законе такая серая зона, но четко сказаны слова, кто услышал в комиссиях, кто сказал Памфилова, те доверенных лиц вот так вот отворачивали и говорили что они ни на что, ни на прав не имеют и, в общем, ничего видеть не могут и просто не могут не ни наблюдать, ничего требовать и все. Вот. Но главное, значит, что я хотела бы сказать по этому поводу, то, что на будущее, вот на... у нас все-таки через два года выбора президента, и нужно понимать, что, вообще-то говоря, возможности для наблюдения очень даже есть. И несмотря на то, что мы потеряли статус ЧПСГ, даже сейчас в текущем варианте законодательства, если у нас будет достаточное количество волонтеров, то мы их направляем и сочетание наблюдателя и доверенного лица кандидата связки. Если есть и тот и другой статус на, на одном участке, они в общем дают очень широкие возможности. И в общем-то, если еще и представитель СМИ туда придет то это просто прекрасно. И мы на самом деле все замечательно это наблюдаем. Это речь идет о Москве и Санкт-Петербурге. На выездах мы, к сожалению, потеряли такие возможности вообще. То есть там теперь нужны где-то нужно изыскивать местных, видимо, бабушек с огородов, звать, чтобы они наблюдали. Области. Вот еще у меня есть байки с выездов, но это, видимо, попозже, потому что в Тайном они уже не укладываются, и сейчас координаторы по Петербургу расскажут, что у них было интересно. У меня пока все. Спасибо. Спасибо, Мария. Сейчас посмотрим видео Таины. У нас готово все? Да, сейчас включаю. Спасибо. Все видно? Да, видно. В Калининском районе проводились до выборы двух муниципальных депутатов в избирательном учебе номер 67 прометей. Вокруг ходят 6 избирательных участков, независимые наблюдатели были на 5 из них. Я сама была на участке номер 699. В течение были намечены некоторые нарушения. Так, на моем участке реестр голосующих дня помещения являлся в электронном виде. Председатель комиссии сказал, что им так удобнее, хотя статья 66-57 федерального закона исключает возможность введения реестра в электронном виде, поскольку все обращения должны вноситься в реестр в день подачи заявления, где указывается время, а также подпись члена комиссии с правом решающего голоса, это обращение, принявшее. На мое замечание, все-таки в итоге реестр был распечатан. Хотя количество человек с 20 поменялось на 16. Числа в реестр для голосования вне помещения на всех участках были небольшими, не более 20 человек. Председатели у не препятствовали независимым наблюдателям, если те хотели пойти на голосование на дому. Явка, подсчитывая независимыми наблюдателями на всех участках совпал со официальной явкой. Правда, был странный случай, но у них 497. Когда 18 часов председатель назвала явку 174 человека, а у независимых наблюдателей получилось 134. После того, как наблюдатели об этом заявили, оказалось, что председатель ошиблась. Общая явка по окончании голосования на участке номер 497 составила 169 человек. Все проблемы с наблюдением начались во время подсчета, когда участок закрылся, то есть после 8 вечера. Выяснилось, что все председатели УИК самым жестким образом пресекают попытки наблюдателей находиться во время подсчета на таком расстоянии, на котором были бы видны отметки в бюллетенях. На каждом участке постоянно и в течение дня дежурил один из членов территориальной избирательной комиссии номер 11, который вместе с председателем УИК отражал все попытки наблюдателей увидеть отметки в бюллетенях. Ссылки наблюдателей на подпункт. Г. пункта 9 статьи 37 федерального закона. Здесь сказано, что наблюдатель имеет право наблюдать за подсчетом числа граждан, внесенных в списки избирателей, бюллетеней, выданных избирателям, наблюдать за подсчетом голосов избирателей на избирательном участке на расстоянии и в условиях, обеспечивающих им обозримость, содержащихся в бюллетенях отметок избирателей. Знакомиться с любым заполненным или незаполненным бюллетенем при подсчете голосов избирателей. Не имели успеха. В результате ни на одном участке увидеть отметки ни одному наблюдателю не удалось. Я расскажу немного про свой участок номер 499. Кроме меня также находился доверенное лицо от кандидата КПРФ Семена Жученко Иван Шумихин. Иван также настаивал на соблюдении гласности подсчета, как и я. Председателем УИК номер 499 является Егоров Алексей Николаевич, работающий в администрации Калининского района. В 2021 году он возглавлял участок номер 477, который прославился выдающимися фальсификациями на выборах депутатов ЗАГС Госдумы. Несмотря на столь опытного председателя и очень небольшую явку, комиссия работала очень медленно, явно тянула время. Я вам так скажу. По нашим подсчетам, там было всего лишь дней бюллетеней, то есть работа со списками не должна занять продолжительное время. По словам источников ТИК номер 11, это время ушло на попытке удалить с участка под какими-то предлогами независимых наблюдателей, то есть нас. И вот около 11, часов 11 сентября задача была наполовину решена. Кандидат Жученко, придя на участок под давлением руководства КПРФ, отозвал свое доверенное лицо Ивана Шумихина. И я осталась на участке одна. Также пытались вызвать на участок полицию, но полицейские в итоге не входили на территорию, ну, в помещение для голосования. Но полицейский, дежуривший на участке, стал передо мной и не давал просто посмотреть отметки на бюллетенях. Ну, я двигаюсь вправо, он вправо, я двигаюсь влево, он влево. И в итоге оказалось, что на всех участках с очень большим отрывом победили два кандидата от Единой России. И на некоторых участках эти два кандидата получили 70 столовых голосов. В преследование не более 20 голосов. И особенно странным выглядит протокол и их Трудно сказать, являются ли эти результаты подсчета честными, и победа с таким отрывом, это следствие мобилизации административного ресурса или фальсификации, при подсчете все-таки были. Главное, что свидетельствует пользу фальсификации, это агрессивное и ничем непоколебимое нежелание членов ИИК позволять наблюдателям увидеть отметки в бюллетенях. Очевидно, что такая единая позиция была спущена из скид. К сожалению, ни одного честного члена УИК справа решающего голоса, который мог бы рассказать, какие же отметки были на самом деле в бюллетенях, на этих выборах не было. Спасибо большое. Это была Алина Павлова, наш координатор в Калининском районе. Сейчас попрошу Никиту, пожалуйста, да. рассказать по поводу МО-15, Сосон, ну что там в Светлановском было, прошу. Здравствуйте, меня зовут Никита Черняк, я координатор в Выборгском районе. В первую очередь хочу сказать, что голосование проводилось при очень низкой информированности жителей. Явка составила меньше 20%. Мы даже писали жалобу по поводу того, что нигде жители не информируют. Не было никаких плакатов до выборов, ничего. Вот. Далее два основных способа получения результата, который нужен администрации. Это такие классические мобилизации бюджетников и надомное голосование. Особенно активно это использовалось в муниципальном округе 15, где были КАИБы. В частности, на участках были замечены... Сейчас покажу фотографию. Люди в майке народной дружины. У них не было никакого статуса на этом участке, они не наблюдатели, не доверенные лица. Нам удалось их удалить с участка, однако они продолжали стоять в помещении школы, где находилось 4 из 5 участков этого округа. Вот. Чем они занимались неизвестно, но точно такие же люди были потом встречены в около администрации Выборгского района, они проверяли документы у людей, которые пытались туда войти и не пускали туда наших наблюдателей, которые имели полное право вместе с комиссией пройти на передачу протокола из УИК в ТИП. Затем по поводу списков избирателей, зачастую там были нарушения, в частности в комиссии 209 была совершенно неправильная нумерация несквозная, которую в итоге никто не поменял, поскольку на участке также присутствовали представившиеся доверенными лицами два мужчины, Предположить, один из них назвался наблюдателем от КПРФ, мы это не смогли проверить, второй был доверенным лицом от неназванного кандидата. Они очень активно и громко мешали нам знакомиться со списками и затем на подсчете, тоже расскажу про это попозже. Также постоянно мешали нашим наблюдателям знакомиться со списками, под ну, уже комиссия, под предлогом того, что там персональные данные. Дальше, по поводу надомного голосования, большая часть реестра состояла из списков присланных в соцзащиты. там не были указаны, кто подавал эти заявления, и в принципе зачастую реестры были не в том виде, в котором они должны быть, а просто в виде списка из непонятных трех столбцов, кто эти люди, когда они попросили прийти к ним на дом, не было понятно. Uh, вот, и по итогу uh, выяснилась совершенно удивительная статистика по поводу надомного голосования. Когда uh, с урной uh, уходил наблюдатель uh, наш, то урна возвращалась uh, с uh, буквально парой велютеней. Там на, на многих вообще урна пришла абсолютно пустая, uh, от 20 человек. Uh, при этом, когда нашего наблюдателя не было на надомном голосовании, то урна приходила практически полная. И в частности нам в том числе не давали а, с, с надомным голосованием идти, а, нам не предоставляли место в машине, хотя оно там было. А, и иногда просто а, под шумок комиссии уходили с этой урной часов на 6 и возвращались потом вот с почти полной. По поводу процедуры подсчета, самое вот увлекательное было на участке 210, на мой взгляд, я, собственно, там был доверенным лицом, и человек, представившийся доверенным лицом от неназванного кандидата, хамил мне, хватал за руки и вставал прямо передо мной, загораживая мне и из списки избирателей, и столы с бюллетенями. И что самое интересное, при всем этом присутствовал председатель ТИК-34, также кандидат от «Справедливой России» на другом участке, 199-м, ранее в течение дня голосования, тоже видел, как председатель ТИК-34 по непонятным причинам раздает указания вот этим людям, которые мешали наблюдать. Также на участке 199 была зафиксирована параллельная работа с книгами при подсчете погашения бюллетеней. Сейчас я покажу видео этого. Что-то подсчитывает, и вот идет параллельно процесс погашения бюллетеней. Это, конечно же, не может быть. Все процедуры должны быть последовательно идти. Вот. Что касается муниципального округа Светлановская, там, хотя не было КАИБов, ситуация была крайне схожая. На домное голосование записывались по 50-70 человек. При этом нормальных реестров на домное голосование у них не было, зачастую были вот эти списки из соцзащиты. Комиссии часто уходили без наблюдателей и также возвращались с полными урнами. При этом, когда наблюдатели были, урны были почти пустые. Вот, например, фотография одной из таких урн, пришедшей спустя почти весь день. Так вот, вот полностью забитые урна. Вот. В целом, это все, что я хотел сказать. Спасибо. Да, спасибо, Никита. Значит, я сейчас попрошу Игоря Кабанова рассказать про Василия-Островский район, что там происходило. И тоже обозначит, какие там были нарушения. Игорь, прошу слово. Алло, меня слышно? Алло, да, прошу. О, слышно меня? Слышно, видно, все отлично. Да, добрый день. Сейчас запущу демонстрацию экрана. Секундочку. Так, так, так, так, так. Так, а видно ли экран? На экране должно быть. Видно презентация. Да, выборы 2022, Петербург, Васильевский остров, ТИК-33. У нас были до выбора, избиралось два депутата из шести кандидатов, было семь виков и 14 наблюдателей, 4 доверенных лица, которые наблюдали от наблюдателей Петербурга. Всего, возможно, наблюдателей, всего наблюдателей было больше, но наших было столько. Если сравнить с прошлым годом, в прошлом году после выборов производился опрос наблюдателей, и в прошлом году 92% наблюдателей на Васильевском острове сказали, что если бы подсчет голосов был честный, то в реальности победили бы другие кандидаты, а именно Вишневский и Вавилина. А в этом году наблюдатели на вопрос, что было бы, если подсчет был полностью честным, в основном 64% затруднились ответить. Слева со скрин за 2021, справа за 2022 год. Почему такое изменение? Почему в прошлом году все считали, что выборы недостоверны, а в этом году все так сомневаются? Потому что вот сейчас на экране скриншот увеличенной формы тика, и здесь введены красным данные о явке у нас на выезде было больше народу чем голосовало больше народу чем если посмотреть то 855 человек всего суммарно голосовало на выезде и 746 голосовало на дому при этом из выездных подавляющее большинство было военных то есть два было два века 114 116 они обведены красным это явка. 376 и 451, где на надомников было всего 6, по-моему, человек, а все остальные были военные. И эти военные, они голосовали за закрытыми дверями, наблюдателей туда не пустили. Урны были, в общем, опечатаны, ну, как бы, достаточно забавно, я расскажу попозже. И в результате, и в результате фактически, исход голосования был определен за закрытыми дверями и за этим процессом наблюдатели не смогли понаблюдать. В итоге, по мнению наблюдателей, в день голосования большинство... Слышно меня? Алло? Да, все, да, все хорошо. По мнению наблюдателей, в день голосования большинство наблюдателей что считали, что были нарушения, повлиявшие на исход голосования, скриншот справа опроса. И большая часть наблюдателей не, не наблюдали за... А, нет, извиняюсь. И большая часть наблюдателей считали, что проблема у нас есть с... Удалением и недопуском, проблемы есть с ознакомлением с документами, с нарушением при надобном голосовании и нарушением при подсчете. Ну, все мы знаем, что день голосования это не вся избирательная кампания. По поводу избирательной кампании, также подавляющее количество наблюдателей 77% считают, что были существенные нарушения. Большая часть наблюдателей не следила за избирательной кампанией, тем не менее считая, что нарушения были, это запугивание. основные нарушения это были запугивание необоснованно уголовные и административные преследование кандидатов и депутатов, отказы в регистрации кандидатов под надуманными предлогами и административный ресурс агитация за провластных кандидатов за счет бюджета. Система характеризуется не только ошибками, но и реакцией на ошибки. Следующий скриншот, следующий слайд посвящен жалобам в ВИК, ТИК 22 жалобы в ВИК, 28 в ТИК и 3 в СПБИК. И справа вы видите, введен красненькой рамочкой ответ наблюдателей. 0% наблюдателей считают, что их жалобы рассматривались по существу. Кроме того, жалобы, некоторые жалобы рассматривались с опозданием, некоторые жалобы вообще терялись и ответа не было. Ну и в общем-то 0% наблюдателей, которые считают, что их жалобы рассматривались по существу, достаточно ярко характеризуют систему. Как вообще происходило это надомное голосование? 4 сентября один из кандидатов депутата, Светлана, я не помню фамилию, она посылала запрос на воинскую часть о том, что вот надо оформить пропуск, хочу сделать, пожалуйста, пропуск. В воинской части я ответил, что у нас никакого надомного голосования не планируется, ответ датируется 9.09, и поэтому пропуск мы вам сделать не можем. Тем не менее, 11 когда наблюдатели на 114-м и 116-м виках стали спрашивать, откуда вообще такие безумные цифры, количество надомников, 300 с чем-то, по-моему, 400 с чем-то, то им показали вот такое идентичное вот письмо о том, что просим организовать в связи с иными с, с, с коронавирусом, по-моему, и еще с чем-то и с иными обстоятельствами возможность проголосовать вне помещения для голосования. То есть 9.09. был ответ, что никакого голосования вне помещения не будет, а когда 11-го наблюдатели пришли, на участие, было сказано, что вот есть заявка на надобное, на надобное вас не пустят, скорее всего, потому что вы не оформляли пропуск, который вы должны были оформить заранее, и действительно не пустили наблюдателей на домное. Соответственно, что там происходило, мы не знаем. Следующий слайд. Слева урны опечатаны как бы достаточно забавно, утром, я сам был на 114 веке, и утром я жаловался, что урная опечатаны пластиковыми стяжками, которые легко вскрыть и заменить. Привезли по три номерных пломбы, и председатель опечатал прорезь и опечатал одно из трех креплений. Зачем она опечатала прорезь, непонятно, я предполагаю, что специально для того, чтобы потратить пломба. Соответственно, из трех точек крепления, которыми крепится крышка, была отпечатана номерной пломбой только одна из трех. На жалобу Тик ответил, что там была еще бумажка с подписью наблюдателя, но при этом, поскольку сама наблюдатель ходила в воинскую часть, то снять эту бумажку, открыть крышку и потом закрыть крышку, ну, ей, с моей точки зрения, не составляло труда. Справа... Фотография бюллетеней в 116, из 116 века голосования военных на дому. Наблюдатель отметил, что почти всегда при голосовании на дому люди складывают бюллетени перед тем, как их запихнуть в урну. А здесь бюллетени несложные и все они как бы однотипные. Видно, что они вот запихались, клались целиком. И резюме координатором. На всякий случай, да, упомя, должен упомянуть, что я помощник координатора, координатором у нас была Надежда. Это, соответственно, режиме, которое с ней согласовано. Нарушение. Первое нарушение – это один адрес, один надомный адрес в двух виках, то есть и 114-й вик, и 116-й вик ходили в одну и ту же военную, воинскую часть по одному и тому же адресу. Убедиться, что один и тот же курсант не голосовал в первом веке и во втором веке, ну, никак невозможно. Потому что, ну, хотя бы потому, что были, во-первых, были нарушения с оформлением, с оформлением книг избирателей, во-вторых, не показывали анкеты, говорили, что это персональные данные, в-третьих, в принципе, проверить такое количество анкет, ну, в общем, невозможно. Второе, вторая претензия, это недопуск наблюдателей, при том, что ну, В принципе, голосование определялось тем, что происходило в этой воинской части. Большая часть голосов, она оттуда. Проблема с опечатыванием урн и в 116 веке Повторный протокол составленный неизвестно где и с датой 2023 год. Про этот протокол я, к сожалению, не могу рассказать, поскольку сам наблюдал на 114 веке и не общался со 116 плотно. Вывод координатора. Были существенные нарушения. Наблюдатели не могут подтвердить достоверность результатов выборов по Васильевскому острову. И еще хочу отметить, что была статья в Фонтанке по ситуацию на 114-116 веке. И приезжал к нам корреспондент от наблюдателей Петербурга, но по ней я не следил, были ли какие-то публикации. Всем спасибо за внимание. Алло, алло. Да, хорошо. Спасибо, Игорь. Спасибо за подход к, с мнением наблюдателей. Это здорово. Теперь... А, я Красимир, поп... Красимир. Да. А, да, прошу прощения, что перебила. Просто я написала там в чат, что мне надо бежать на собрание в ТИК. Если можно, я выступлю вперед в район и Конечно. быстренько расскажу и уеду. Да, Катя, прошу, представься и, и рассказывай. Uh -huh. Все, отлично. Тогда uh, меня зовут Елена Белянкина, я координатор uh, Пушкинского района города Санкт-Петербурга и uh, совмещаю эту должность почетную с uh, должностью члена комиссии с правом решающего голоса, тип номер 20 города Пушкина. Uh, мы организовывали эти выборы. И благодаря тому, что я член комиссии территориальной, удалось быть и на всех участках, и удачно координировать. И с наблюдением у нас в районе все тоже было неплохо. Насколько неплохо, я сейчас расскажу подробнее. И потом покажу тогда фотографии в конце вот, по цифрам. 25 наблюдателей благодаря и наблюдателям Петербурга, и немножко голос помог, то есть людей мы поставили максимально, некоторым приходилось уже отказывать в последний день, когда я уже отнесла все списки документов в территориальную комиссию вместе с кандидатами, отнесли всех, подали, ребята еще писали, еще хотели наблюдать, то есть тот у нас даже между участками еще ходил и смотрел за карусельщиками, может быть еще что-то происходит, но что сразу же хочется отметить, что фальсификации явно готовились, например, на участке 1954 было 8 человек полиции. Мы даже это сфотографировали, сейчас на фотографиях, может быть, там тоже покажу, будет видно. На других участках сидели так называемые дружинники, про дружинников рассказывали в других районах. На участке 1956, когда мы приехали туда, был не только дружинник, но еще сотрудник по пожарной безопасности. Когда я позвонила в ТИП и спросила, что это такое, мне ответили, что а вдруг пожар, а никого нет, как бы такой сотрудник тоже имеет право присутствовать. Когда мы про дружинника спросили, начали искать его присутствующих лиц на участке, а он стоял и беседовал не только с полицейским, но и с членами ТИП непосредственно на участке. Наблюдатели сказали, что с самого утра он ушел и начал звонить. Я так понимаю, что в администрацию также были экзит-польщики, опрашивающие общественное мнение. Все как один говорили, что они согласованы с территориальной избирательной комиссией. Территориальная избирательная комиссия, это, конечно же, отрицала, сказали, что это... Фонд содействия и развития. Чему они содействуют и что развивают, к сожалению, выяснить до сих пор не удалось. Сегодня я в территориальную комиссию, может быть, удастся задать какие-то конкретные вопросы. А Еще по цифрам. Победители на два мандата. Хаимова Лилия, известная олимпийская чемпионка, у нас в районе шла 903 голоса и Желудь Валентина, 1134 голоса. Желудь Валентина, главный врач, она буквально вступила на должность несколько месяцев назад, до выборов, то есть, скорее всего, это как-то взаимосвязано, люди видели то, что врач и голосовали за нее, то есть она даже обошла олимпийскую чемпионку. У нас явно присутствовали признаки Применение административного ресурса. То есть люди приходили, э, говорили явно, что их заставили прийти проголосовать. Даже к администрации приезжали, говорят: наш участок закрыт. То есть они проживали в другом районе, в другом округе, но приходили голосовать, потому что заставил работодатель себе на участке. Они были закрыты, потому что выборы-то в первом округе они а у них. Вот. И по ошибке приезжали на Уике, вот где проходило голосование, и не имели права есть подозрения, ну просто нам не оказывали сотрудники полиции содействия, к сожалению, не проверили а, паспорта, и мы не могли посмотреть регистрацию, но, возможно, еще голосовали а, те, кто просто не имел права голосовать в этом а, округе. А, второй год подряд а, мои демонционные деятельности в Кошкинском районе продолжаются а, такие моменты, а, которые вызывают сожалению, нам не выдают копии. А, они опять достали свои сервисы, которые только распечатывают, но не делают копии документов, это явное нарушение. Когда мы уточнили в сервисе комиссии еще с утра, нам сказали, что нам как членам ТИК выдадут копии документов, но если наблюдатели будут подходить и просить копии каждые 15 минут, то они будут мешать э, э, выборам, и, в общем, это ни к чему. Ну, договорились на том, что члены все необходимые документы возьмут, э, напишут список, и, то есть, на этом мы вроде бы как условились, потому что, кроме меня, у меня есть еще два коллеги территориальной комиссии, они мне оказывают э, помощь и помогают. Э, на 1951 участке, хочется про него отдельно сказать, э, выключили свет, как только мы прибыли туда с моей коллегой из ТИКа, увидели галочки неопознанные в списке избирателей в одном из на столах, сразу же начали писать жалобы, подняли шум, повестили СМИ, написали об этом, и почти одновременно после этого поехала выездная группа на домное голосование, вроде бы, когда я было немного, но... Я сидела на выходе и как раз писала СМИ про то, что у нас галочки в списке избирателей. Выбежала председатель за выездной группой и сказала, бегите быстрее, с вами хочет поехать наблюдатель от КПРФ. Ситуация достаточно явная, я побежала за ними, снять не удалось, потому что я бежала за ним бегом, за мной бежал наблюдатель от КПРФ. Оказалось, что едет Два наблюдателя от «Единой России» от одной кандидатки, от другой, вот, которые победили, но а, больше никого они брать не хотят. Ну, от одной партии -то они не имеют права ехать. И, в общем, удалось предотвратить эту ситуацию, усадили в машину наблюдатели от КПРФ, угадайте, сколько вернулось бюллетеней с проголосовавшими, то есть, ну, соответственно, конечно, никто не проголосовал, и, вы знаете, группа вернулась с нулем бюллетеней, как бы, потому что как бы выключили свет, и, в общем, ну, то есть оправдания у них были такие, но думаю, что у них был другой план, до того, как к ним сел наблюдатель. По жалобам. На 1951 их было пять жалоб, на 1953-м 3 жалобы, Одна жалоба в территориальную комиссию ответили, что галочек в журнале избирателей не было, но это как обычная, то есть отписка. И итог готовили классификации, судя по подготовке УИКов и ТИКа, но они не понадобились, так как на выборы не пришел никто, кроме бюджетников, которых явно обязали не только проголосовать, но и за определенных кандидатов от Единой России. Uh, у нас есть скриншоты, подтверждающие данное предположение. Uh, на 1954-м было целых восемь сотрудников полиции. В 552-й школе сидела сотрудница администрации Пушкинского района, которая показала корочку, там было три УИК. На 1956-м был дружинник и пожарной безопасности, о чем я сказала. Около каждого УИК стояли опрашивающие общественные мнения. Uh, вот. И про фонд тоже сказала. Тогда давайте перейдем к фотографиям. Надеюсь, что получится продемонстрировать экран. Если что, прошу сказать, что что-то видно или нет. Так, до этого получалось. Так, одну секундочку, экран. Запустили демонстрацию экрана. Так, Сейчас должен быть виден телеграмма прошу подтвердить, если виден кто-нибудь. Виден да. Виден, виден, да? да. Mm -hmm, все, отлично. Так. Mm -hmm. так, ну вот фотографии, тут вот немного видно сотрудников полиции. То есть, и их было больше, то есть вот они прямо там заходили, переодевались, вот еще сидят, то есть это у нас 1954 участок. А это на 1951 участке мы нашли там, где были галочки в журнале избирателей, и вот, собственно, еще заготовки по подписям, и по коже подписи были в книге избирателей, вот, тоже на это написано жалоба, на жалобу у нас не отвечали на том участке по 2,5-3 часа, акт составлен, это вот как раз где 5 жалоб у нас, а, так, это вот экзит-польщики, фонд поддержки и развития, непонятно, что поддерживают, непонятно, что развивают, это у нас выключенный свет на 1951 участке, а это прекрасный дружинник, которая выглядит как силовая поддержка в прошлом году. И ребята говорили, что у нас на участке ну, все те же самые люди, которые в прошлом году были причастны к пульсикациям. То есть и этого человека вспоминали, и всех остальных. А это вот сотрудник пожарной безопасности. даже выглядит немножко не по-деловому. А, это вот наш дружинник нам показывает знак мира. А, так, здесь видео с голосованием в темноте. Давайте посмотрим. Ну вот, это спортивный зал, высокие окна, поэтому э, видно, что это вот моя коллега из ЧПРГ ТИК-20, и достаточно высокая явка, свет, как только включили, количество людей достаточно сильно уменьшилось. То есть видим, что люди голосуют в темноте, там было очень плохо все видно, и им подсвечивают э, фонариком члены участковой избирательной комиссии. Вот так вот у нас происходит голосование. Uh, так, еще одно видео тоже в темноте. Ну, соответственно, телефон чуть-чуть еще тоже света добавляет, а так это было прямо ну, невозможно и непонятно, почему голосование продолжалось, но мы uh, как бы не знали тоже, как действовать в такой ситуации. Говорят, что работы не велись, свет выключили параллельно на пяти участках, и машины просто стояли. Ну, это достаточно очевидно. Это вот наше. Такие машины для ксерокса, так называемые, видим уже второй год. Это мое особое мнение. Я, конечно же, голосовала против еще особое мнение. Книга избирателей, где были обнаружены галочки, но сами данные мы не фотографировали, конечно же, потому что там персональные данные. Еще одно особое мнение. Так, и выходим. Так. Запустим демонстрацию. Так, а как вернуться, остановить, использование, Верху там. вот, все, отлично, буквально еще одно слово скажу и заканчиваю, по итогам хочется еще отметить, что вот у меня сейчас протокол территориальной избирательной комиссии, у нас четыре особых мнения, всего 12 членов ТИК, номер 20, соответственно, 4 особых мнения, один был в командировке, один болен, получается 6 на 6 человек. Если бы не решающий голос председателя, то у нас под вопросом общие итоги, потому что мы голосовали против, двоечные просто не присутствовали, сегодня будем голосовать за регистрацию кандидатов, тоже в прошлом году голосовали против Милонова и Павлова, в этом году будем голосовать против новых избранных кандидатов, которых никто никогда не видел в Куштинском районе, и Жолудь, и Ахаимова. То есть абсолютно новые люди Ахаимова сейчас в Сочи находятся. Похоже, что не собирается заниматься муниципальными проблемами. Вот. Поэтому спасибо всем за поддержку. Наблюдение у нас было прекрасное. Если бы не административные ресурсы, низкая явка, может быть, победили бы. Но на данный момент ситуация такая. Выборы уже мало кто верит, но мы еще продолжаем. Вот. Спасибо. Я уехала в Тихо. Всем пока. Спасибо большое, Катя. Смотрите, Катя со стороны немножко и политической составляющей рассказала ситуацию в Пушкинском районе. Теперь у нас осталась еще Татьяна Филиппова, координатор по курортному району. Видео Никита нам сейчас покажет. И если из оставшихся кто-то еще хочет что-то сказать, прошу отпишитесь и... Тоже вот после видео Татьяны мы дадим слово вообще без проблем. Все, смотрим видео. Добрый день, я расскажу вам о голосовании в Зеленогорске. У нас победителями стали Шуркина, сотрудница местного жилком сервиса, и Чечен сын бывшей главы Санкт-Петербургской избирательной комиссии. У нас в Зеленокорске были замечены некоторые признаки каруселей. Кроме того, по УИКам постоянно ездили сотрудники местной администрации и бывшие и действующие депутаты ЗАГС, которые общались с председателями, и членами комиссии, и с наблюдателями. Но основные нарушения касаются участка 1268, и к протоколу ТИК мы составили два особых мнения, которые касаются голосования именно на этом участке. Этот участок находится на территории психоневрологического интерната номер один. Там голосуют только сотрудники и люди, которые постоянно проживают на территории ПНИ, находятся на постоянном социальном обслуживании. Голосование, наблюдение на этом участке выявило несколько интересных фактов. Больше половина избирателей голосуют вне помещения для голосования, то есть в соседнем корпусе. Туда допустили только сотрудников ПНИ. Двое из них были оформлены как члены комиссии, и двое как наблюдатели, причем они были выдвинуты наблюдателями, победителями выборов. Наблюдатели от «Справедливой России» и КПРФ не допустили для, до голосования вне помещения, ссылаясь на некий приказ директора о санитарных нормах. Этот приказ так и не был предъявлен. Об этом наблюдатели писали жалобы. Кроме того, наблюдатели слышали, как избиратели спрашивали членов комиссии, за кого им следует голосовать. В итоге на этом участке явка составила 93%. При этом почти единодушно голосовали за Чечену и Шуркину 96 и 93 процента, соответственно. Угу. Так, друзья. Я хотел еще добавить, если есть возможность. А, так, по ТИК-22 еще, это, в принципе, очень интересный ТИК всегда очень интересные выборы на нем, вот, и, наверное, журналисты уже, в принципе, слышали про участок 354, где данные в протоколе отличались от данных в увеличенной форме, а, вот, но еще был потрясающий совершенно случай до, собственно, выборов, а, направляли доверенное лицо от кандидата от «Справедливой России», вот, он пришел 10 числа получать удостоверение в тик 22 а, и ему там выдали удостоверение кандидата за день до выборов. Место удостоверения доверенного лица сейчас я его покажу. Так, вот. То есть это удостоверение вот зарегистрированным кандидатом. При этом, когда, собственно, молодой человек подошел опять в ТИК и попросил поменять ему это удостоверение на, собственно, удостоверение доверенного лица. Ему ответили, что они не могут этого сделать, потому что в документах, которые мы направляли, у него там неправильно записана фамилия в описи, однако ему не, им не помешало никак это написать тут фамилию правильно. Вот, хотел дополнить, спасибо. Да, друзья, если у кого-то еще есть какие-то вопросы или хотят что-то дополнить, прошу вас. Вы все большие молодцы, мы на данный момент уложились в 55 минут, В общем, здорово. Так, здесь пишут в чате кто-то. Да, Красинер, если что, у меня есть еще там. Да, пожалуйста, давай, и мы будем тогда заканчивать. Да, я послушала Игоря Кабанова, который рассказывал про Васильевский остров, и он о, не упомянул один из участков, такой очень показательный, который мы писали. Там наше доверенное лицо общал парень, ситуация доверенного лица, общался с председателем УИП, который открыто занимался тем, что представлял отметочки в списке от Списки избирателей в таком специальном, не в книге избирателей, как где регистрируется выдача бюллетеней, а в своем отдельном, который мы прислали из Балтийского завода. Причем этот список был в виде номеров, строк в книге избирателей. То есть он явно был согласован как-то с территориальной избирательной комиссией или прямо оттуда даже предоставлен. И, и запрос от Балтийского завода звучал, от руководства звучало так, что мы мол, отправляем людей в рабочее время, отпускаем голосовать, и поэтому вот вы нам должны отчитаться, что они действительно приходили голосовать, а не гуляли где-то. Вот такая вот история. И при этом, то, то есть я о чем хотела бы сказать, что вот настолько наглых вещей в плане контроля за голосованием избирателей раньше я лично не слышала никогда. То есть, когда человек просто под камерой, ну, вот при наблюдении, там был наблюдатель и доверенное лицо, и они вот присутствовали, и председатель совершенно не стеснялся, он просто зачитывал в ЧПРГ эти номера в срок и проставлял отметочки. Кто голосовал, кто нет. Вот такого мы раньше что не видели. Ну, вот. да, это... Такой вид админресурса. Спасибо, Маша. Мы, ну мы видели, что на этих выборах была такая опять тренировка для чиновников о том, как фальсифицировать. Я посчитал более 20 типов разных нарушений, которые препятствуют независимым наблюдателям для того, чтобы осуществлять нормальное наблюдение на выборах. В том числе их и не допускают. И э, об этом сегодня наши координаторы рассказали. Значит, это видео мы э, по итогам опубликуем по нашим соцсетям везде. А отдельно я спрошу у координаторов Калининского района и э, курортного района, чтобы их отдельно видосики опубликовать тоже. Спасибо всем, вы большие молодцы. Мне понравилось, как Маша писала, что как бы в позитивном тоне, что все еще есть возможность наблюдать на выборах. Я почему-то после этих выборов себе представил картинку, что наблюдатель – это такой закованный узник за решетками, и вот он в таком положении теперь может наблюдать. И всему этому препятствуют ну, и админресурсы, и все вот эти ограничения новые, и неизвестные лица под пожарниками, доверенными лицами, которые тоже противостоять. сами же чиновники нагло, или какие-то, ну, скажем так, бюджетники, которые препятствуют тоже наблюдению или участвуют в фальсификациях. Эти выборы запомнились да, с низкой явкой, низким интересом, тем не менее нас ждут в следующем году, ну не следующем, а через два года президентские выборы, но ну, все может быть, мы не удивимся, если скоро опять будут выборы, ничего не понятно. Всем спасибо, друзья, мы за час уложились, всех обнимаю, всем пока.